Здарова бандиты, с вами Панда, я решил сделать вам пример аналитики канала, которую я обычно провожу платно и для людей в скайпе. Но сегодня сделаю это бесплатно, потому что парень мне написал интересное достаточно сообщение. Привет, Панда, хотел бы тебе материал для видео на канале Заработка на развитие". У меня свой канал на YouTube. я не вкладывался в рекламу и хочу, чтобы ты показал, что может добиться обычный пользователь без пиара на YouTube каналом. Я занимаюсь около 6-7 месяцев, заработал за это время только 49 рублей. Ну и вот у нас показаны очень скромные заработки на канале. Вот они. Трафик наш, российский, да. Вот оно все. Но с другой стороны, просмотров у нас всего. 10 тысяч. Это уже что-то другое пошло. Вот. Так, хорошо. Он дает мне ссылку на канал. Я говорю, что делал? Просто пилил, видел. Он говорит, да, вообще никакой рекламы. Нормально, говорю, если сделал ролик в критическом колюче. Он говорит, так, да, конечно, будет делать ошибки. Ну что ж, давайте посмотрим на ошибки. Тем более, что здесь их что называется хоть опой жуй во первых ну вот из тех роликов что я посмотрел да вот у меня просмотрен давайте вот нажмем это не у вас лагает это такой звук у человека и голоса вообще нет то есть это очень слабый контент потому что во первых ну ты просто открываешь луки да без каких-либо комментариев с очень плохо названным роликом то есть вообще вот на открытие сундуков обычно подвешивают название сундука то есть мендер спал потому что там вот сейчас если мы введем мэндер спал там будет куча не знаю вот здесь это есть ну вот там frosted flame и nested cage да вот давай просто откроем сейчас без звука без всего вот видишь и у него подобные ролики сразу там появляются да то есть он Открытие там этих сундуков, открытие тех. Нesteд Cage, да. То есть, ну вот по названию сундука. Nested Cage. Оно цепляет чуть получше, чем вот по, по слову Матрешка в данном случае. Вот. Поэтому очень плохое название ролика изначально, да, отсутствует описание хоть какое-то. Хотя чук, казалось бы. Ну, и сам ролик по себе очень неинтересный. Я не знаю, кто здесь ставил лайки. Потому что а звука нет, это вот только вот логучая, вот эта штука у тебя. Вот, то есть, т, т, тишина полная, чтобы вы понимали, никакой музыки, никаких комментариев, просто чувак открыл какие-то сундуки. В открытии сундуков то есть интерес в чем, да? То есть, выпадает что-то крутое, ты там, ааа, выпало что-то крутое, вау, там знаешь, там орешь, то есть, эмоции какие-то, а здесь ничего нет, такая вот какая-то унылая, тоскливая, непонятно что, и, ну и выпадает тоже не очень, ну выпадение в общем, от тебя, впрочем, не зависит, понятное дело. Вот, ладно, хорошо. Смотрим дальше. А, вот ты попытался сделать какой-то гайд, я этого вот не видела Давай посмотрим, как заработать деньги в Steam. Всем привет. Это не у вас, ребят, лакает это вот такой звук у человека. Я выключу, потому что невозможно, да? То есть, насколько полезный ролик ты бы не делал, это очень здорово. То есть, как заработать деньги в Steam, это, это хорошая идея ролика, но черт, потери! звук. Я не, я не смог бы это выслушать. То есть, даже если бы мне был очень интересен заработок в Steam я не смог бы выслушать такой звук. Эти проблемы с микрофоном решаются очень легко. Или покупкой нормального микрофона. Причем есть же не недо... Можно купить там какой-то микрофон за полторы тысячи, там за тысячу. Ну, можно найти. Можно даже там гарнитурку какую-то несложную взять. Ну, то есть вот такой звук. Это, ну, я не знаю, что там за микрофон, такой звук То есть, знаешь, все портит микрофон абсолютно. Даже по комментам, которые здесь, конечно, мало. Ну, все портит. Всю, всю авторскую затею. То есть, уважай себя. Дальше, ключи Steam по 10 рублей. Это может быть людям интересно. смотри, звук опять. Всем привет. Ну, что, я не буду сейчас издеваться над, над людьми, которые это слушают, да? То есть, в принципе, идеи для видосов у тебя вот не самые плохие, да. То есть, вот сборка игрового компьютера за 30 тысяч рублей. Ну, то есть, ну, почему нет? То есть, это, это может, могут могут смотреть, это интересно. Открытие кейсов, я не уверен. Потом, э, потому что, ну, на кейсы у тебя больше денег просто уйдет, чем, чем ты с ролика заработаешь. Вот вначале, неужели нельзя подрезывать бандикам в начале? я просто не пойму. Это же ну, это так сложно, это же очень легко. Бандикам вешается на кнопку, ты, видимо, пальцем нажимаешь его. Вешаешь на кнопку, вот у меня на кнопочке, видишь, у меня вот сейчас я сижу, разговариваю с вами, вот у меня бандикам, пожалуйста. Нажму сейчас кнопочку, у меня перестанет снимать. Вот, но платежи, конечно, свои тоже парить не очень хорошо, но это ладно, это мелочи. Розыгрыш аккаунта Uplay, казалось бы, решил сделать розыгрыш. Но как ты его сделал? Давай посмотрим. Там играет музыка, по-моему, там АП какой-то будет, нет? Ну вот, то есть, э, голоса нет. Ужасно нарисовано, понимаешь, абсолютно. То есть, э, какое-либо представление здесь о дизайне, о какой-то визуальной красоте, оно отсутствует. То есть, я, понимаешь, я вот как человек, я захожу, я просто вижу кашу, и мне нужно ее разбирать, понимаешь? Нормальный текст. Вот его видно, ну вот смотри, вот, вот да, сбоку, да, для сравнения, вот висит у нас, вот тут вот, вот, да, вот рекламка World of Warships, да? Все понятно, морские легенды, линкор, то есть красиво, приятно нажать, понимаешь? И висит вот это вот, понимаешь? Непонятная гора какого-то текста наваленного, спонсора, ошибки грамматические, поставили лайк под МОМ-видео, понимаешь? Ну что это? Что это вообще? 50 под розыгрыш, ну понимаешь, даже... Ну это, это смешно. Подписать на мой канал, на канал спонсора, ну что подписать? Ужас, просто какой-то ад вообще. Ладно. Вот, ну и по поводу обзор компеда. Вот это более-менее там что-то. содержится и что будут как бы, Разобрался сразу, с микрофоном, фон конечно идет. Ты хотя бы музыку фон поставил, было, было бы лучше. Ну Ой, вот как... уже... Вот ну, это видео уже текстом? с надеждой, это да, ну, с надеждой то, что есть какое-то название, есть какой-то звук, уже он любом не делает, но все равно, ну, это, это уныло. Вот Амулет. Уныло, понимаешь, мне скучно, это я хочу спать, гласует. когда я смотрю. Вы... Вот, ну и что, ты в итоге решил удариться, я смотрю в летсплей, да? Тоже в скучные, то есть никакого звука, обрезанная дота и вот это вот. Почему я просто решил показать этот канал как пример? Во-первых, человек сам написал, да, то есть я не с потолка вот полез. Игра приостановлена. Ну кому и зрители интересно, как игра приостановлена. А во-вторых, просто многие люди вот так вот делают канал, снимают за полгода раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну мало, короче, да, мало видосов. Тут не должна быть цифра, сколько видосов. Ну хрен с ним. Вот не, не, не пиарят свой канал, да, не консультируются у людей, которые разбираются в ютюбе, не анализируют то, что происходит у других каналов, у конкурентов, да. И в итоге вот полгода он позанимался чем-то, я уж не знаю, сколько сил у него это отняло. Теперь забросит, да, и все. То есть, хотя можно было развить канал, голос у него нормальный, со временем стал бы лучше можно было заниматься и через полгода можно было уже 20 тысяч рублей в месяц с этого канала вывозить вот я вам скоро покажу пример канала своего который через полгода будет вывозить даже больше денег нового с нуля начну канал ребята, эксперимент пожалуйста вот а ты как бы понимаешь это как вот в любом деле да ты потыкался как попало получилось хреново ну ты типа забил и все вот но, ну, опять же, как я сейчас все время говорю, сейчас без рекламы очень сложно. То есть, все равно в пиар вложить там какие-то 5, 10, 20, 30, 50, лучше 100 тысяч рублей. Было бы, конечно, неплохо. Ну, вот, вот что есть, то есть, да, что, что получено за полгода. Надеюсь, что был какой-то позитивный опыт у тебя, но, по-моему, ну, у тебя ролики не сильно отличаются даже со временем. Вот. Всем привет. Перестал лагать микрофон. Сегодня я решил вот открыть сундуки. Но все тоже уныло. Вот, видите, не... Я вот сейчас давай вот так Сегодня я решил открыть такие умирающий лебедь, ладно, окей, посмотрели канал, не знаю, надеюсь, для тебя это было полезно, здесь все надо переделывать, Ай. буду теперь у тебя эту привычку забирать дурацкие, дурацкую, дурацкую, причмокивать, здесь нужно переделывать просто все, то есть вот полгода ты занимался, по сути, ничем. Обещал критический обзор, критический обзор снял. Но единственное, что за полгода вот этот канал можно поднять до 30 тысяч подписчиков. Спокойно, вообще. вообще спокойно. Окей. Спасибо за просмотр, ребят. Надеюсь, так формат ролика, да, такой немножко. Может, кто-то свои ошибки увидит. Надеюсь, что вам было интересно. Удачи вам!